Добрый день, с вами Сергеевич, вы на канале Алисазия. И вы, Надеюсь, смотрели в прошлое видео, я вам показал большое количество пауэрбанков разных моделей, а сегодня речь пойдет о таком же популярном аксессуале, как наушники. Наушники есть сейчас разные, есть наушники для спорта, есть для города, есть как гарнитура, есть абсолютно разный формат, есть беспроводные, проводные, и каждый выбирает для себя, каждый выбирает для ситуации. Есть даже наушники, чтобы в бассейне слушать музыку, ну... Как бы прогресс уже дошел до этого. И опять же, то, что я сегодня покажу, можно забрендировать как вы хотите. Навести любой абсолютно логотип. И давайте пойдем сейчас к посмотрим, я вам распакую, покажу что интересного. Сейчас будет обзор наушников. У нас тут есть пару моделей беспроводных наушников. И проводных тоже. Вот есть такие наушники, такие-такие. А давайте начнем вот с этой красивой упаковочки. Это наушники X-Micro, как их называют производитель-завод. Но вы можете написать на этой упаковке с наушниками абсолютно что угодно. Они поставятся вот в таком красивом комплекте, в чехольчике. На наушниках есть надпись Hi-Fi. Наушники достаточно большие и увесистые Кабель, оплетка хорошая, прорезиненная Не порвется Разъем э, с позолотой чем плюс таких наушников Наушники просто обыкновенные стильные наушники Звучат они э, не, не глухо не, нету... Звучат они достаточно качественно качество На свою цену у них это, знаете, не то, что вы купили наушники за 50 рублей, а и они, да, они глухие, как не могу. И на них противно все слушать. Это просто обыкновенные наушники уровня санхазера 150. -х. Это, конечно, не легендарные Sony MDR-серии, но это обыкновенные санхазер 75-150, которыми вы будете наслаждаться не более. Вот есть такие варианты. Это спортивные Bluetooth-наушники. Идут они под названием M1. Они вот такой вот коробочки с такими яркими, красивыми цветами. В комплекте к ним будут идти дополнительные затычки в уши, дополнительные именно под разные ушные каналы. Также кабель для заряда microUSB. А самое главное, это наушники. Они упакованы тут, геморройно. Так, а, так, так, так, мы сейчас их достанем, вот. Да, обычные спортивные наушники, в них уже вот сюда встроена камурята. Вы по Bluetooth подключаетесь к этим наушникам, просто наслаждаетесь вашей музыкой во время тренировок. Наушники очень качественные, я вставлял их в уши себе, я пытался трясти головой, и наушники не упадали. Для спортивных наушников это самое главное. Они не мешают вам заниматься спортом, они не упадают ни при каких условиях. Давайте посмотрим, какие описания у нас есть на коробке. На коробку можно сделать любые описания, любую, любые фотографии, что хотите. Кратко, батарея на 80 мА, работает где-нибудь около четырех часов, заряжается около часа. Версия Bluetooth 4.2, максимальная дистанция 10 метров, есть свет красный, зеленый и синий. У нас в данном случае зеленый цвет. В чем вот я забегу наперед, в чем минус этих тоже спортивных носков, и этих в том, что у них не послушать какой-нибудь рок, где много очень высоких звуков. Но они идеально подходят для музыки тренировки, музыка, которая играет в спортзале, это четкий ритм, это понятная музыка, они для нее идеальны. А рок в них и такая более музыка с большим количеством высоких частот не подходит. Потому что высокие частоты на них начинаются очень быть глухими. Но кто будет слушать какой-нибудь адский рок во время тренировок? И вот такие вот еще у нас модельки наушников Sport M3. Там была у нас M1, а это M3. Она увеличена в том, что они дольше играют. И, ну и выглядят немного по-другому. Если кратко, вот описание на коробочке. А Емкость батареи уже 80 мА Играть они должны дольше В коробочке больше ничего Сандажный комплект Это Вставки для ушей И сами Накладки под диаметр вашей ушной раковины Есть даже вот очень миниатюрные Ушные раковины у кого-то Все заклеено на китайский скотч кабель Микро -USB. Давайте это тоже уберем в сторону. Ну вот и сам, ну вот и сам у нас в руках наушник. Тут нету такой э, петлички, как на модели М1, но сами наушники намного тяжелее, потому что петличка располагаются в самом наушнике, как и аккумуляторы. Вес правого и левого наушника одинаковый, практически оба по. Практически оба одинаковы, потому что в обоих наушниках ставили на батарею и тут, и там. Он также включается, но регулировка полностью происходит у вас с помощью клацания на кнопки уже на вашем правом ухе. Это не очень удобно, если вы хотите регулировать громкость, либо переключать треки во время тренировки. Второй момент, вес. Увеличенный вес, это не всегда модель M3 мне была комфортна. Я не знаю, как она будет во время долгих тренировок, но мне кажется, что во время тренировки она будет не так комфортна, как модель M1, которая более уверенно держится в ушах, и на ней более удобно переключать треки и регулировать громкость во время тренировок. Также я хочу немножечко вам показать про интересные кабели, что у нас такого. У нас есть разные кабели, абсолютно разные, в любой упаковке упаковочкой И вот такой качественный кабель, который не умрет у вас через неделю 2-3 активное использования, он будет вам служить так же долго, как оригинальный. Либо вот такие вот, упс, прошу прощения, камеру задел. Либо вот такой вот более дешевый кабель. Вы не видите разницу, а она есть. Разница в том, насколько качественно сделан металл. Камера, конечно, плохо это передаст. Но у этого кабеля более качественные менталы, более качественные контакты, нежели у этого. И этот кабель умрет намного быстрее. Хотя выглядят они одинаково по весу. Ну, это, это, этот, э, хоть и менее длинный, но он практически такой же тяжести, за счет того, что в этом кабеле больше меди, больше железа, и он более качественный. В отличие от этого, это вот плохой разъем micro USB. На вид такого не скажешь, но металл в нем более мягкий, и более быстро выйдет он из строя. Если этот кабель выдержит тысячи подключений, то этот, скорее всего, пару сотен и у вас начнутся проблемы с зарядом вашего устройства. Вот мы закончили этот клоузап и видели достаточно небольшое количество разных моделей, как и беспроводных, так и проводных, так и для спорта так и для повседневного использования. Что хочется сказать кратко в итогах? Наушники для спорта достаточно были сделаны качественными, и у них есть два минуса. Первое – это небольшой аккумулятор, который держит заряд от силы полтора, ну максимум самые два часа. На одну тренировку вам должно хватить. Второе – это... Не самый качественный звук, особенно на высоких частотах. Низкие, басы, все хорошо. Средние, терпимо. Высокие, слишком глухо и непонятно. В отличие от проводных наушников, которых я себе взял, вот такие вот красивые красненькие наушнички, резиновые опориотки, гар... точнее даже это гарнитура. Выполнен достаточно качественно, я их сейчас пользуюсь в повседневности. Я хочу напомнить, что это все было AM-версии, то есть это все поддается брендированию. На любую упаковку можете нанести любой логотип, сделать ее из любого картона, упаковать во что угодно. Нанести на сами наушники любой логотип, вот как тут написано, допустим, здесь камера сфокусируется. Вот на ней написано Hi-Fi. Можете нанести абсолютно любые надписи, даже на сами наушники. И сделал свой бренд с вами был сергеевич канал аристазия большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и до скорых встреч